Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды «Универ ТВ». Студия Лилия Талипова, и мы начинаем. В КФУ состоялось открытие Ассоциации исламских психологов Республики Татарстан. С 1 по 2 марта в КФУ пройдет медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи. Что такое кейс образования и где его применить? В Татарстане будет открыто региональное представительство Ассоциации исламских психологов. Мероприятие состоялось в Институте международных отношений истории востоковедников УУ. Подробности смотри далее.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 которые обсудят глобальные вопросы, связанные с будущим России. С 1 по 2 марта в Казанском федеральном университете состоится мероприятие, посвященное трендам глобальной цифровизации. Межнациональный совет МАСТ – студенчество и вызовы цифровой эпохи. В Казанском федеральном университете соберутся самые активные, самые позитивные и просто талантливые ребята с разных вузов не только нашей республики, но и страны. Здесь они получат какие-то базовые знания, какие-то знания чуть выше, которые пригодятся им в их профессиональной деятельности. В программе конференции Межнационального совета МАСТ принимают участие депутаты Государственной Думы, влиятельные политики, профессионалы и сферы федерального уровня. Хорошая возможность студентам разных вузов России приехать, познакомиться с гуру в медиа области, Здесь будут очень хорошие мастер-классы, там будут мастер-классы по видеомонтажу, по созданию новостных выпусков. Здесь же будет проходить конференция Международного совета Международной ассоциации студенческого телевидения, а, говоря, МАСТ. А возглавляет этот межнациональный совет ректор Казанского федерального университета. Гафоров. Сегодня, сейчас, вот в эти дни, когда в мире неспокойно, в России тоже не просто ситуации в Дагестане, национальные вопросы так или иначе, они влияет на общую ситуацию в России. Подобные медиаформы ⁇ это отличная возможность посмотреть на то, как работают медиацентры вузов нашей страны и обменяться опытом, который уже был применен в работе. Это всегда возможность общения, а для журналистов это просто принципиальная составляющая. Да? Это наложение контактов, связей, коммуникации со своими партнерами, живущими в других городах, в других странах работающих в аналогичных компаниях. Очередная веха к собственному совершенствованию, к собственному росту, к тому, чтобы соотнести свои достижения и свои планы с тем, что делают коллеги-партнеры. Это всегда обмен мастерством. Медиафорум проходит при поддержке Международной ассоциации студенческого телевидения, телеканала «Универ-ТВ» Казанского федерального университета и Росмолодежи. Заявки на участие принимаются до 1 марта. Диана Шилова, Леонард Ультьяров, Универньюз. О а кейс-технологиях говорят, кажется, все. Их разбирают на ключевых отраслевых конференциях, решают на крупнейших студенческих чемпионатах. А вас еще не поглотила кейс-волна? На современном этапе в российском образовании наметилась тенденция к использованию кейс-технологий не только в бизнес-образовании, но и на различных уровнях образовательных ступеней.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 Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. В музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета проходит выставка ⁇ Современники ⁇ В экспозицию входит работа художника Василия Турина.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 Олег Ашин, Леонард Универ Универньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч.